Кто хочет иметь успех, успех в мирских делах, тот не спит по целым ночам напролет, постоянно хлопочет, суетится, подлизывается к сильным людям и вообще поступает как несчастный или подлый человек. В конце концов, чего он всем этим добивается? Он добивается того, что его окружают некоторыми почестями, что его кто-то боится. И он, сделавшись начальником, распоряжается какими-нибудь пусть поступками людей. Неужели же ты не захочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя от всех этих мелких забот и спать спокойно, ничего не боясь и ничем не мучаясь? Знай же, что такое спокойствие души не достается даром. Это наставление для монахов уже, не для нас с вами но в нем есть смысл для нас. Почему? Потому что его ученики были монахами, он для них писал. Смотрите, интересно знать, что у человека есть природа. Допустим, у него природа быть начальником. Что, он должен дворником быть? Нет, должен быть начальником. Должен стремиться, это его природа. У кого-то есть природа, допустим, быть торговцем, у кого-то, допустим, быть преподавателем, там, юристом, там, врачом и так далее. Есть разные природы у людей. И надо выполнять свой долг перед судьбой. Надо стремиться к этой природе, потому что иначе будешь чувствовать, что ты какой-то недостойной жизни живешь. Однако, если человек забывает, что сама возможность жить по своей природе дается только в результате духовной практики, то тогда он будет не спать ночами и будет вот таким, как здесь описано даже если он будет заниматься по своей природе. Но забудет про то, что все в сердце решается, про сердце забудет, забудет о духовной жизни своей, вот тогда наступит несчастная судьба. И смирение — это значит, что выше, вы выше работы. Вы уже выше работы. Есть люди, которые из смирения просто что-то делают в этом мире. Это эти люди — учителя по своей природе. Они выше просто того, чтобы работать. Обычные люди не работают дворником из смирения. Только сильные люди могут работать, бросить все и работать просто дворником из смирения. Это уже отречение от жизни. Не обязательно жить в монастыре, чтобы отрекаться от жизни. Можно просто а очень скромно жить и делать какой-то скромный труд, и при этом быть мудрецом и давать людям советы. Это очень высокий уровень развития Личности, по факту. Но, а? с помощью духовной практики, смотрите, человек, он раскрывается постепенно в результате духовного роста. Духовный рост означает просветление. Просветление означает, что ты увидел, что происходит. Если уж говорить о духовном развитии, то есть пять уровней сознания вообще в этом мире. Самое скрытое это сознание, когда очень сильно душа окутана эгоизмом, то живое существо получает тело дерева. Дерево спит глубоким сном, оно себя не помнит. Но так как оно растет к Солнцу, стремится к счастью, размножается, оно защищается от всех остальных, оно растет, питается, это значит, это все признаки жизни, значит там присутствует душа. Мой личный опыт такой. Я могу тестировать конституцию тонкого тела. И конституция тонкого тела деревьев и людей не отличается никак. Я, я не имею в виду э, конституцию разума. Тонкое тело означает энергия, которая регулирует жизнь в организме. И вот эта энергия, она одинаковая, то есть одинаковое строение имеет. Там какие-то показатели. Вот. Это значит, что такая же душа находится в дереве, в теле дерева. И у коровы точно так же. Мы лечили коров от этих инфекций, вирусной инфекции. Я тестировал корову точно так же, определил конституцию коровы, потом мы решили, что будем дальше делать. Ну, то есть с точки, с точки зрения конституция, строение тонкое у всех одинаковое. Одна и та же душа находится в дереве. То есть когда дерево глубокий сон, означает себя вообще не знает, живое существо вообще не знает. Потом дальше уровень животной жизни означает солнце сновидениями она уже смутно начинает чувствовать, что здесь происходит, но так как она еще не хочет работать над собой, нет желания работать над собой, поэтому это неразумная форма жизни. Работать над собой может только разумный человек. Потом дальше пробуждающееся сознание, это человеческая форма жизни, но пробуждающееся сознание это еще неразумное сознание. Пробуждающееся означает, что я уже Чувствую, что есть совесть, я хочу жить правильно, я хочу разобраться, я хочу учиться, научиться, как жить правильно. То есть у меня много вот таких желаний, которые не связаны чисто с едой, там вот этим желанием там себе квартирку построить там, и так далее. Желание, присуще всем животным. Поляется желание как-то чисто, правильно жить. Это уже человеческая форма жизни. Но как это делать правильно, непонятно пробуждающееся сознание. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, то духовная практика ⁇ это деятельность только разума. И все. Я прошу прощения, я желаю всем счастья, я прощаю, я связываюсь со святостью, я чувствую какой-то возвышенный, чистый человек. Это невозможно умом сделать. Это деятельность разума. То есть, когда человек свой разум начинает раскрывать, он чище, чище, чище становится. В какой-то момент, смотрите, то есть стебель у растения сравнивается с жизнью дерева. Жизнь, сон без сновидений. Бутончик появился, животная форма жизни. Чуть-чуть раскрывался, нач, на, начал человеческая форма жизни. Раскрылся, это уже пробудившееся сознание. Вот когда раскрылся, тогда человек узнает, чем ему заниматься. Хотя бы чуть-чуть раскрылся. Он уже узнает, чем в жизни заниматься. Это происходит за счет развития разума, означает в буквальном смысле слова, духовной жизни. Но раскрытие разума также происходит в результате выполнения своих обязанностей. Когда человек не знает, чем ему заниматься, ему надо самосовершенствоваться и одновременно выполнять в обществе свой долг. В буквальном смысле это означает для женщины больше уделять внимание личной жизни, не работе, а личной жизни, для раскрытия своего предназначения. А для мужчины больше уделять время, внимание социуму, то есть труду. Таким образом, если человек не зная, чем ему в жизни заниматься, он должен работать там, где он полезен, и больше уделять внимание духовной жизни, молитве, развитию себя как Личности внутри себя. И в результате очень скоро он поймет, чем ему в жизни заниматься вот, в социуме, потому что цветочек раскроется. Но есть еще пятый вид сознания, называется бодрое сознание. Это сознание возможно только в святости. Когда человек находится в бодром сознании, он уже не занимается своим предназначением. Потому что его предназначение, наше предназначение — это всегда деятельность ума. Есть, а, есть несколько понятий в Ведах в плане предназначения. Есть предназначение тела, то есть надо выполнять законы тела, если не выполняешь, будешь болеть. Есть предназначение ума и есть предназначение разума. Предназначение ума означает заниматься по своей природе, деятельностью какой-то. Предназначение разума или фактически уже предназначение души означает заниматься самосовершенствованием. Человек оставляет все и действует только на платформе разума. Это означает пробудившееся, бодрое сознание. То есть человек ничего не делает уже, кроме того, что он дает знания другим и сам постигает знания. Он не зарабатывает денег, не думает о своем проживании, никак. Это очень высокий уровень отвлечения по факту. И нам вряд ли всем удастся достичь этого за одну жизнь. Я думаю, что мне точно не удастся, потому что это очень высокий уровень развития личности, когда человек не беспокоится ни о каких своих потребностях. Он действует на платформе разума только. Означает, понимает, что главная потребность – это деятельность сердца и он знает, что все остальное приходит само собой в жизнь. Он же получил это знание, но это очень высокий уровень. Да? Правильно? Да? Правильно, да? Это да, правильно, с его точки зрения. И он прав, потому что если человек честно живет, это дух, самая лучшая духовная практика. Лучше не бывает вообще. Потому что смотрите, сначала человек, когда начинает духовной практикой заниматься, он себя считает очень возвышенным. Гораздо лучше, чем муж. Это точно. Гораздо лучше, чем муж. Вот, следующая стадия. Он начинает чувствовать, что у него есть грехи. Человек, занимаясь духовной практикой, начинает чувствовать, что у него есть грехи, и с другой стороны начинает видеть хорошее качество мужа потихоньку. Дальше, следующая стадия развития в духовной жизни. Человек начинает видеть у себя много грехов и видит, что очень много хороших качеств у близких людей. И следующая стадия, человек начинает чувствовать, что самая лучшая духовная практика ⁇ это просто честно относиться к близким людям. Самая лучшая духовная практика ⁇ это быть честным просто перед людьми. Это очень трудно сделать, очень трудно. Есть еще высшая духов, духовная практика, когда человек понимает, что такое честность по отношению к Богу. Это уже более высокий уровень. Но все эти уровни развития человека проходят в результате отношений с Богом. Потому что только солнце может растопить тьму. Что значит быть, честным? быть честным означает жить по знанию, как надо, не как хочется, а как надо. Кто спросил? Я. Как надо. Сейчас объясню. Вот, допустим, хочется, чтобы муж весь вел себя хорошо, нежно. А надо самой себе вести с ним нежно, чтобы он был нежным, потому что мужчина отражает нежность женщины. Он не может сам быть нежным, потому что он деревянный. А? а, а? Че? Если он матерится, значит нежности не хватает у жены. Если жена ведет себя с ним очень нежно, то его сердце тает. И он хоть и с трейдером матерится на стройке. А дома он с женой ведет себя очень нежно. А если муж считает, что, муж считает, что жить честно это глупо, значит его сердце не растопило любовь жены. Потому что жена ⁇ это сердце мужа. Она является голосом правды для мужчин. Мужчина очень занят деятельностью. Ему трудно как бы вот эти все вот тут какую-то философию, что он там городит, этот чекарик вообще-то. Ну, трудно, потому что он занят деятельностью, он работает постоянно, понимаете, очень тяжело. вот с, Когда человек сфокусирован на одном, очень трудно там что-то еще. И с, точки, с этой точки зрения он приносит деньги в семью, он заботится о семье, он живет честно. Но так как женщина, у нее сердце снаружи к Богу находится, открыто это так Бог специально устроил, чтобы у женщины сердце было снаружи, то она чувствует что он не дотягивает до меня. Думает, ну господи, ну, не понимает, что надо заниматься духовной практикой. Дурачок вообще. <сосудистый> <сосудистый> Она не ну повезло, значит, хороший муж, значит. И значит, уже этот, взятка какая-то дана. Ну вообще практика такая обычно. Что жена сначала начинает заниматься духовной практикой и думает, ну что-то мужик у меня какой-то странный. Он постоянно работает, что-то ничего не изображает, не понимает, что надо заниматься духовной практикой. Это значит, что она еще не выполняет свои обязанности перед ним. Когда она начинает больше молиться, то постепенно она понимает, что мужчина очень занят трудом, и это есть его духовная практика. А я должна растопить его сердце к знанию, чтобы он также трудился над собой. Это роль женщины. То есть она так смиренно и скромно рядом с ним находится, заботится о нем, что он постепенно просто из благодарности к ней говорит, слушай, я тоже хочу с тобой на лекцию сходить. Просто не то, что он на лекцию хочет. Просто потому, что он ее любит. Поднимите руку мужчины, которые вот пришли так на лекцию сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо. Это на самом деле гораздо благороднее, благороднее, чем просто прийти на лекцию. Просто из любви к жене это очень благородно на самом деле. Это означает... Спасибо большое. Это означает настоящий мужчина, понимаете? Потому что мужчине гораздо тяжелее встать на духовный путь, чем женщине. Тысячу раз тяжелее. Потому что он связан ответственностью перед семьей, и он не может от этого отступить. Эта ответственность, она несет его по жизни. Женщина, когда выходит замуж, она все свои трудности психически отдает мужу автоматически. Дорожается первый ребенок, его трудности тоже мужу отдаются. И второе, и третье, все трудности мужу. Женщина поэтому и хочет больше детей, потому что чем больше детей, тем больше у нее счастья в жизни. А муж поэтому сомневается, что надо еще ребенка забрать. Потому что чем больше детей, тем тяжелее ему жизнь становится. И она, чем больше счастья, тем больше у нее сердце раскрывается, тем больше ближе она к Богу. И она говорит, ну ты мне вообще баран, вот третьего родили, вообще бараном стал. Я чувствую, что надо молиться в духовной практикой заниматься, потому что ее освобождает природа от трудностей женщины в семье. А мужчину, наоборот, напрягает. И он говорит, ну да, ты у меня такая развитая. Что-то очень... вы погрузили, девушка. Не грустите, пожалуйста. Что нужно делать? Сейчас объясню, что нужно делать. Нужно, нужно ничего не делать того, что мы делаем обычно. Вопрос такой. Вы говорите, духовной практикой заниматься. Что делать вообще надо? Я не понимаю, что делать. Вот смотрите, мы вот в этом мире, мы... Понимаем, что значит делать. Это значит, что должен быть какой-то результат. Но когда, но когда ты садишься и просто повторяешь молитву какую-то, какой результат? А? Как? Как еще раз громче? Легкость внутри появляется. Вот это духовная практика. Это и есть. Практика означает в данном случае действие, не направленное на внешний результат. Скупые люди постоянно живут желанием внешнего результата, а разумные люди отталкиваются, отказываются от этой идеи, начинают себе заставлять действовать внутри себя и получают внешний результат гораздо быстрее, но он уже им не так сильно нужен, как раньше. Это молитва или настрой, чтение духовной литературы, общение с возвышенными людьми. Или просто общение с людьми, которые пришли тебя внимательно послушать. Потому что по факту, если человек слушает три часа, он уже возвышенный. И вот для меня просто ваше присутствие означает моя духовная практика. То есть я смотрю в ваши глаза, и я не достоин на самом деле вашего вот этого внимания, если честно. Но так, как оно есть, я вам очень благодарен, и ваши вопросы все — это то, что окрыляет мое сердце, потому что все эти темы, они очень важны в жизни. Мы сейчас о важных вещах говорим. Вот это духовная практика. То есть духовная практика означает чистые отношения между людьми, не мотивированные деньгами, развитием, славой, успехом. То есть я начинаю мотивироваться тем, чтобы… Меня все слушали, и развиваться на этом — это уже не духовная практика. Я должен мотивироваться только тем, что вы слушаете меня, и это означает моя жизнь. Это означает то, что мне в жизни даст возможность служить своему наставнику, Богу, вам, потому что все это вместе одно и то же по факту. Господь присутствует везде в людях, Он нас испытывает по-разному. Духовная жизнь означает вот так воспринимать мир. Не с позиции своих интересов, а с позиции чего-то более высокого, важного. Ответил на ваш вопрос? Ну давайте вернемся назад вот к этому вопросу о, о развитии мужчины, потому что это важный и ценный вопрос для многих женщин. Смотрите, то есть кажется, что мужчина не развивается, потому что он работает постоянно, и он говорит, честно живи, это и есть духовная жизнь. Это очень высокий уровень понимания вещей на самом деле. Потому что не факт, что женщина, которая не вкладывает свои духовные силы в мужа и не развивает его мягко и тактично, не факт, что она честно живет. Не факт, что такая женщина на самом деле по-настоящему дух занимается духовной практикой. Потому что духовная практика ⁇ это не восторгаться молитве, это не с упоением читать духовные книжки. Духовная практика для женщины ⁇ это всего лишь одна простая вещь, когда она терпеливо, спокойно доносит до сердца мужа то, что она знает в своем сердце. Поэтому женщина является главным учителем для всех людей. Первым учителем для ребенка является женщина. Первым учителем для мужа также является женщина. И когда женщина с мягко и тактично, с любовью доносит до мужа то, что ее сердце знает, а Бог женщине дал, это знание очень быстро, женщина чувствует истину сразу. Тогда в этом случае что происходит? Смотрите, интересная вещь. Женщина знает истину, но ей очень трудно дотянуться до нее. Мужчина не знает истину, но он способен до нее дотянуться. В результате, когда женщина начинает сотрудничать с мужем и любить его по-настоящему, она доносит до него истину и доносит постепенно. И когда айсберг тает, это не то, что он такой деревянный и как бы до него не доходит, айсберг тает снизу. Он тает, тает, тает, потом раз, я хочу на лекцию сходить. Но потом вы его не узнаете. Вы должны понять, что мужчина как паровоз, а женщина как ветер. Ветер может туда лететь, может туда. В зависимости от интересов и судьбы. Судьба придавила, на лекцию уже не могу ходить. Но когда паровоз поехал, его уже не остановишь. Чук -чук -чук -чук -чук -чук -чук -чук Наш паровоз вперед летит. Кому не остановка, другого нету у нас пути. Понимаете, когда мужчина занялся самосовершенствованием, женщина за ним уже не угонится. Она просто хватается за него и летит вперед. Радостная, потому что она выполнила свой долг перед своей судьбой, и перед мужем и перед детьми. Как мягко говорить, для этого сначала нужна молитва, потому что нет мягкости означает ваше сердце как камень, оно не способно побеждать вашу же собственную судьбу, потому что именно ваш муж вас приведет к Богу. Но так как вы не способны свое отдавать, это значит нет духовной силы. Мягко можно говорить, если появляется духовная сила, если вы очень серьезно настроены на молитву, то первое, что вы понимаете. Что вы понимаете, что вы можете ему это сказать даже просто? Нет, сначала вы понимаете, что у вас сердце спокойно за мужа стало, чувствуете, что все будет хорошо. Значит, вы побеждаете свою судьбу. Дальше вы уже можете ему как-то об этом говорить, и он не нервничает, не злится. Это значит что больше победа уже дальше идет, и дальше вы в результате молитвы начинаете менять его сердце уже, и он сам интересуется, он говорит: "А куда это ты пошла сегодня?" Я тоже хочу узнать об этом во всем. А можно так расставить? Если муж очень детский приходит домой раз в неделю. Как? Если муж очень детский приходит домой раз в неделю, как он не Если муж приходит раз в неделю домой, это хорошо, это значит, что он ваш муж еще. То есть надо начать с самого начала, надо понять, что у вас нет силы любить, что вы, женщина, должны учиться любить, а мужчина не может противостоять любви. Энергия любви берется от высших сил, вы начинаете свою духовную внутреннюю жизнь и в сердце устанавливаете с ним отношения. Вот сейчас у вас в вашем сердце к нему камень, вы по факту хотите его бросить, и поэтому вы задали мне этот вопрос, я сейчас диагностировал ваше сердце, вам сказал. Так как вы киваете головой, значит, вы согласны с этим. Не согласны. Как наоборот? Вы хотите, чтобы он вернулся. А в сердце что у вас по отношению к нему? Нет, вы говорите сейчас про себя. Я говорю к нему, как что у вас в сердце. Нет, вы говорите про себя опять сейчас. Привязанность это ваша, А к нему у вас что в сердце? А? Нет камень. Вы его не видите, этого человека, не чувствуете его. Я вот сейчас смотрю, пытаюсь понять этого человека. И вижу, что он очень занятый в жизни человек. Он очень много работает, трудится. Занятый человек. Кивать головой начал, да. Вы об этом знаете вы не знаете о том, что он занятый, и ему нужна забота дома. А вы постоянно требуете к себе внимания, а не заботы. И он устал уже от такой жизни. Ему нужен отдых дома, а отдыха нет. Поэтому он начал отдыхать в другом месте. Это закономерный результат вашего эгоизма. Видите, вам уже легче стало, так? Вы почувствовали, что легче стало. Я вам рассказал об этом человеке, вам стало легче, потому что вы с ним ниточку, ниточку почувствовали связи, вы его поняли. Это надо делать самой в результате молитвы. Вы сначала молитесь святому человеку постепи. Сначала я хочу счастья с ним. Сначала он такой плохой, то есть вы сначала его не понимаете. Сначала идет вот это вот ощущение своего страдания, но постепенно святость наполняет ваше сердце. И вы начинаете чувствовать совсем другие вещи. начинаете чувствовать, почему он ушел из дома, и не приходит, и приходит раз в неделю. Вы начинаете реально чувствовать, почему так произошло. И это значит, что вы получили объем работы. Сколько вам надо трудиться сейчас для того, чтобы муж назад вернулся в семью? Объем работы вы получили. Он все равно работает, ребенок родился, он опять продолжает работать. Это означает, что он дома не отдыхает. Посмотрите, вы говорите, нет, Олег Геннадьевич, он виноват. А я говорю, нет, как вас зовут? Нет, Нила, вы виноваты. Нет, не я тоже виновата, а в ваших проблемах виноваты только вы. Но вы сейчас кивнули головой, на самом деле, просто для того, чтобы я от вас отстал. Потому что вы сможете это понять только через молитву. Но то, что я сейчас вам сказал, это даст вам просто какое-то внешнее представление, о чем идет речь. Потому что когда вы серьезно наполнитесь духовной силой, тогда вы поймете объем работы. Вы поймете, что ситуация совсем не патовая, он хороший человек, просто он не отдыхает дома, поэтому он не приходит. Отдых означает, женщина служит служит, а не тянет. Потому что если женщина хочет что-то получить от мужчины, она должна так ему служить, чтобы от него отфутболивала назад. Когда, женщина, когда мужчина нежно себя ведет, значит женщина очень нежная с ним. Если он ласково разговаривает, значит она очень ласковая с ним. И так далее, понимаете? Но это означает любовь уже вот то, что я сейчас говорю. Любовь. Любовь возникает только в результате душевной работы. Потому что женщине хочется все наоборот всегда, чтобы он был первый. А он не может в личных отношениях быть первым, потому что личные отношения имеют женскую природу, а не мужскую. Вы хозяйка отношений. Поэтому вы их строите. Вот то, что вы сейчас построили, вы мне сейчас это объясняете. Вы хозяйка отношений, трудитесь над ними, и они будут вашими все. Потому что вы хозяйка. Вот то, что вы сейчас сделали, то и ваше. Сколько вы ему любви дали, насколько он приходит назад. Вы ну, видите, как бы некоторые люди в зале подумали, но он же на работе остается, а не у подружки. Да, вы правы. Но это уже следующий этап. Это означает уже разрушение семьи. Вот у них семья еще не разрушается. Бог еще терпит. Он уже была уже другая женщина. Вот это означает, что Бог уже отворачивается от вас. То есть он уже не, да, не оставляет вам шансов. Но если он говорит, он хочет вернуться, значит, еще один, еще один шанс есть. Понимаете, то есть вы уже практически своим поведением разрушили семью. И у вас все равно возникает мысли, Олег Геннадьевич, неужели вам нечего сказать моему мужу? Неужели я во всем виноват? Вот если бы был здесь ваш муж, я бы ему говорил, для него. А так как вы здесь сидите, поэтому я для вас говорю. Как вы думаете, кого считает Бог первым, кто должен первый пойти навстречу и отдавать себя жертвовать ради отношений? Как вы думаете, кто должен быть первым в вашей семье? Не женщина, а тот, кто пришел на лекцию. Если мы с женой пришли, значит оба должны быть первыми.